Сорт томата Буракерские любимцы. Вот такой вот томат Биколор оранжевого цвета. По мере созревания у него появляются вот такие вот розовые щечки, розовая верхушка. Томат имеет небольшие ребрышки. И этот сорт Биколор. Высота куста в открытом грунте может достигать до двух метров. Куст мощный, обязательно требует формировки, желательно вести в один, в два стебля. Томаты очень вкусные, ароматные, сладкие и имеют небольшой фруктовый привкус. Это салатного назначения сорт, а также его можно использовать для приготовления соусов и соков. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх. Нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео.